Вероника всегда была красивой и веселой девочкой, хотя и очень подвижной. Она жила в большом городе, мечтала стать учительницей начальных классов. Летом родители возили ее к бабушке в деревню, где можно было почувствовать и свежий воздух, и полакомиться свежей земляничкой. Это стало семейной традицией. В июне они с бабушкой собирали целое ведро прекрасной землянички, прямо с грядки а потом добавляли свежие ягоды к блинчикам или готовили варенье. Вероника любила отдыхать в деревне. Ей очень нравилось купаться в речке, собирать грибы, ухаживать за растениями и любоваться редкими животными. Вероника очень любила животных. Затем познакомилась с деревенскими детьми. Через дом напротив жила бабушка Зоя. У нее был внук Саша, который любил подвижные игры. С Вероникой они часто играли во дворе, гладили котов, рассуждали о будущем. Саша был спокойным, симпатичным, голубоглазым мальчиком. Ему очень нравилась кореглазая Вероника, которая от него была в восторге. Бабушки любили принимать у себя детей. Каждый раз Вероника угощала вареньем Сашу, а Саша дарил ей свои маленькие игрушки. Так пролетело детство. В школьную пору Вероника стала приезжать в деревню уже не каждое лето. Ее интересы расширились. После девятого класса девочка надеялась поступить в педагогический лицей, а потом в институт. Желание стать учительницей начальных классов никуда не пропало. Вероника была отличницей, не боялась никакой работы. Однажды она снова приехала в деревню, когда ей исполнилось шестнадцать. Бабушка к тому времени совсем постарела и еле передвигалась по комнате. Вероника сама готовила ей еду, хотя соседи приносили продукты. Девушка прекрасно готовила, так что бабушка не могла не нарадоваться на внучку. Она совсем уже выросла, превратилась в красавицу. Высокая, с толстой косой, в современном коротком платье, Вероника казалась бабушке девушкой с обложки. Но каково же было ее удивление, когда в дверь вошел Саша. Высокий, русый парень, казался ей невероятно красивым. За год он вырос и стал выглядеть прекрасно. Они долго катались на качелях, рассказывая о своей жизни. Саша мечтал поступить в мореходное. Вероника рассказала о своих планах на будущее. О своих интересах в данный момент, любимых песнях, многом другом. Вероника чувствовала, что Саша ей нравится, но она не решалась ему сказать об этом. Она считала, что до поступления в институт рано думать о мальчиках. Саша же думал иначе. Впервые увидев, как повзрослела Вероника, он увидел в ней прекрасную девушку, которой уже стоит дарить цветы, а не быть для нее просто другом. Но он не знал, как к ней подойти. Случайно услышав об отъезде Вероники, парень побежал догонять электричку. Она еще стояла на платформе, и он успел в нее заскочить, причем быстро. Вероника сидела у окна. Саша подошел к ней с корзинкой землянички и предложил встречаться. За это получил звонкую пощечину с комментарием «Дурак». Больше к Веронике он не заходил. Девушка боялась ответного чувства. Она считала, что любовные романы помешают обрести профессию и неизвестно, чем закончится. Главное было поступить в институт, а дальше видно будет, что делать. Лицей был первым заведением, где девушка хотела проявить себя. Ей не составило большого труда поступить. Вероника училась лучше, чем в школе. Однако на курсе были одни только девушки. Но Веронике это даже нравилось. В отличие от подруг, она не торопилась устроить свою личную жизнь. Она хотела сначала закончить учебу, а потом уже выйти замуж, а не просто встречаться. Саша не выходила у нее из головы. Однако Вероника специально не давала разгореться этому чувству. Она боялась, что любовь нарушит ее планы на будущее и помешает сделать то, к чему она изначально стремилась. Девушка вспоминала Сашу, но иногда он яснился во сне. Вероника не верила с наведением и относилась к ним несерьезно. Поступив в институт, она сделала то, что хотела. Сначала закончила учебу с отличием, а затем устроилась на работу в школу. Перед окончанием института Вероника познакомилась с приятным парнем Игорем, за которого потом и вышла замуж. А Саша она не любила вспоминать, хотя иногда и видела этого человека во сне. Раз он о ней не вспоминал, ни разу не показывался, значит у него своя жизнь. Ну, не ждать же его. Ведь он ничего не обещал. Тем более, что бабушка умерла, когда ей исполнилось 17. Дом решили продать. А значит, Сашу Вероника больше никогда не увидит. Игорь оказался трудолюбивым мужчиной. Вскоре у Вероники с ним родился сын Сережа. Однако со временем выяснилось, что Игорь выпивает и гуляет. Сама Вероника не верила происходящему. Ей казалось, что слухи об изменах распускают те, кто им завидует. Однако следы губной помады и пудра на одежде прояснили многое. Сначала Вероника промолчала. Она считала, что Игорю просто трудно быстро избавиться от привычек холостяка. Она надеялась, что взросление сына заставит мужа измениться, но этого не произошло. Помада продолжала появляться время от времени на воротнике Игоря, и Вероника решилась на откровенный разговор. «Скажи, я тебя чем-то не устраиваю?» – спросила Вероника. Ты мне стала как мамочка. Слишком опекаешь, заботишься. Вот я и решил поискать себе женщину. А как же иначе? Спросила Вероника. Ведь ты сам себе готовить не умеешь. Маленький Сережа тем более. Я не могу иначе. Тем более, что ты не очень следишь за порядком. У меня тяжелая работа. И мне нужно отдохнуть от нее. А ты меня постоянно пилишь, ругаешь, упрекаешь. Видимо, мы не подходим друг к другу. «Так значит, ты скоро нас бросишь?» По глазам Вероника поняла, что это правда. Несмотря на то, что у Игоря не было серьезных отношений на стороне, он не собирался останавливаться в семье надолго. В результате Вероника развелась. Оставшись с маленьким Сережей на руках, продолжала работать. Там же она познакомилась с симпатичным, обаятельным директором Виктором. Мужчина покорил ее серьезностью и выяснилось, что он не женат. Вероника однажды спросила, почему он не занят. На что Виктор ответил, что его супруга была алкоголичкой. Он устал от постоянных измен и ищет порядочную, ответственную женщину, которая позаботится о нем и его маленьком Александре. Веронике показалось, что этот мужчина тот, кто ей нужен. По нему видно было, что он держит слово и не будет разбрасываться словами. А они стали жить вместе, потом поженились. Но Веронике трудно было наладить отношения с Александрой. Она категорически не принимала ни ее, ни Сережу. В семье начались постоянные скандалы. Позднее Вероника узнала, что беременна. И только из-за нерожденного малыша она решила закрывать глаза на семейные ссоры. Однажды ее позвали раньше времени. Оказалось, за ней приехал какой-то военный мужчина. Оказалось, это был Саша. Она сразу узнала эти глаза. Чувства вспыхнули с прежней силой, но Вероника не могла ничего себе позволить. Она была замужем и сказала об этом Саше. Однако притяжение все еще было сильно, и оба это чувствовали. Поэтому, помолчав, разошлись каждый в своем направлении. Маленькая Лариса родилась красивой и здоровой девочкой. Она сразу примирила детей своим появлением. Однако муж не обрадовался малышке. Оказалось, он мечтал о сыне и не скрывал этого. В доме снова начались скандалы. Виктор стал выпивать, поднимать руку на детей. Жизнь с ним превратилась в настоящий ад. Вероника вынуждена была с ним разойтись. Забрав детей, она отправилась домой. Хорошо, что родители ей помогали с малышами, когда ей пришлось рано выйти из декрета. В этот момент в ее жизни снова появился Саша. Он проезжал к приятелю и временно остановился у своей сестры. Она и рассказала, что Вероника рассталась с мужем. Накупив продуктов, Саша зашел к ней. Все закончилось великолепной ночью. Мужчина понял, что именно эту женщину ждал всю жизнь. Но в данный момент он не мог ей сделать предложение. Он был женат и не хотел травмировать детей. Вероника была счастлива. Ей очень нравился этот мужчина. Всему мешал его брак. Так как он был женат, они оба расстались с горечью на душе. Решив, что лучше вернуться к своим обязанностям, они снова расстались. Вероника всю свою заботу направила на детей, а Саша на семью. Но путь к сердцам был уже проложен, хотя оба старались об этом не вспоминать. Прошло 10 лет, дети выросли, а Вероника не спешила замуж. Она работала и уже привыкла к тому, что подходящих мужчин просто нет. Она занималась детьми, работой, не особо рассчитывая на поддержку бывшего, хотя по ночам на глаза наворачивались слезы. Но однажды под Новый год случилось настоящее чудо. На пороге появился Саша с цветами. Такого сюрприза Вероника точно не ждала. В руках у него была корзинка клубники. «Ты же женат. Зачем нам все это?» «Уже холост», – ответил мужчина. «Я просто устала от отношений в семье, постоянных криков и скандалов. Жена постоянно и всем недовольна, пилит его, и он очень устал. К тому же недавно ему стало известно, что женщина сама захотела разорвать отношения. У нее появился любовник». Вероника поняла, что бесполезно сопротивляться чувствам. Он навсегда остался с ней рядом. Дети стали называть папой его, а не родных отцов. Это был практически образец счастливой семейной жизни. Вероника вместе со своим избранником действительно были счастливы. Саша вспомнил, как получил пощечину за свой подарок, но теперь вспоминала об этом как об одном из самых ярких событий в своей жизни. Теперь они считают, что после сорока все только начинается и очень жалеют о том, что раньше не замечали друг друга. Вероника стала прекрасной супругой для Саши, а он для нее прекрасным мужем. Так что счастье возможно не только в молодости. Чтобы его найти, некоторым важно пройти собственный путь, расставить приоритеты.